Бывает ситуация, когда у нас Потом два петли, один, один, один пять, четыре, там уже ну, готовые сетки Стретили. Сегодня только приехали окна с за, запозданием большим. Поэтому мы устанавливаем сетки на готовые, ой, еще не устанавливаем на окна. И, в принципе, ребята, станочки будут уже ставить конструкцию между нашими сетками. В, в таком виде, можно показать полуфабрикатор. Это специально, что было собирать мы заматываем. В веревки аккуратненько положили и у нас две палочки. Посмотрите, какая красивее сторона. Бывает, значит, да, ну, да. это обкрепление, это по-прежнему. Стараюсь только можно. Не, не передавить нитку. Закропает. Раз, два. Сюда. Собирается очень просто. Смотрите. Привет. здесь, если на поставили, Здесь на хвост. крест. Здесь слабо, слабо, А? Давайте, не меняйте. просто, да? Ну что, ставьте, Все, она Все, хорошо работает. Видите, он, обратно заезжает. Поэтому, первоначально, один человек может бежать. Вот, один плот занимает. Очень важно, чтобы он был как И вот здесь, смотрите, есть такие зажигатели. Чуть-чуть отпустил, У -у -у -у. раз я потянул. Ты же не возвращалось. Да, это как бы мы даем натяжение. Но при этом сетка начинает очень туго ездить. Очень сильно зажать, она будет... Она фиксируется в любом положении И, кажется, если ты слишком кроваватый, этот скрай, допустим, не дошел Ну, вот, не Регулируйте. Сейчас, Регулируйте. внизу, Чуть-чуть разлетел Допустим, раз И она уже ровно подлезает Все Вот это все установка Сейчас крепим 4 самореза По умолчанию внутри да, В вот, да. И э, дикативными крышками вот такими Закрывается. Металл там. был, лучше, да? Не, по -фигу. По -фигу. Нагрузки О, не выходит. Да? Да? Вот. Обычно здесь э, либо двигаемся саморезом, или скотчем двухсторонним. Чтобы просто не убежало. Просто очень жесткий. А теперь что такое в проем и на проем? Если мы ставим на проем, мы все будем ставить, да? не то со стенной, ну да, так же воду держал. А так же ничего не ходы, в принципе, <соцентричный> здесь, дюбель до да. Вот здесь важно, чтобы только не не. Ну, да, да, да, спрятали. Да, да. Вот здесь аккуратненько сидочку, сидочку вот так вот убрали и туда тоже просверлили. Угу. То есть принципе это, это очень простой. Два. а вот. Разоры есть там по проему, ну. Да, по так, смотри, э, видишь, сейчас есть назов... разор маленький. Или нет, В смысле крепы. Что просто поставило равномерно Важно вот этот край, чтобы он был по краю, по, по краю палака. Mm -hmm. Далеко не заходило. Заходил с... Да, и, не, не, ну вообще, важно этот край. Там бывает, мы делаем больше, чтобы сетка больше пряталась. Mm -hmm. Здесь мы можем покрасить, mm -hmm. а здесь именно должна быть по краинам. Чтобы когда створка заезжает, там изнутри ты зацепиться за да, ней, нельзя чтобы открыть Получается, смотри, вот здесь по-моему какая-то столько. Когда я закрыл, вот ручка. Да. Если эта ручка уйдет далеко, симпляться угу. не надо. Ну в принципе, короче, такие простые штуки. А еще последний момент, вот как мы знаем, я все не спрашиваю, либо я сберу по ходу волну, как сберу, и как сберу с морезами отсюда в да. нашем начале. Получается, вообще гибежа не видно, она как, -то, как -то все поставили. Mm -hmm. И ставится быстро и легко, не нужно ничего выдумывать.